Всем привет дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам покажу новых питомцев в игре Among Us. Ну и также я вам расскажу, что же такого произошло в игре, что разработчикам предложили взять лопату. Ну а пока, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал, если ты не подписан, ведь до 30 тысяч осталось прям совсем чуть-чуть. И если ты прямо сейчас подпишешься на канал, то тогда мы вскоре добьем 30 тысяч подписчиков. Спасибо за то, что ты поставил лайк и подписался. Приятного просмотра. Давайте начнем с того, что же разработчики такого написали, что им предложили взять лопаты. Может им предложили закопать игру Аманкас? А, блин, они и так же уже закопали. В общем, вот такой пост выпустила компания Inner Slot, которая разрабатывает игру Among Us. И вот что здесь написано: Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с аутификацией, учетной записи, и также с черными экранами. Ну, не знаю, после крайнего обновления, в котором фиксились ошибки игры, у меня пропала данная проблема. И я теперь без проблем могу зарегистрировать свой аккаунт в игре Among Us. Мы копаемся в коде и исправим его, как только сможем. Спасибо за все терпение. Ну и казалось бы, разработчики написали о проблеме игры в свой твиттер. Игроки, наверное, должны были написать то, что ничего, вы поработайте, мы подождем. Но нет, нашелся человек, который знатно так решил затроллить компанию за одно лишь слово. Разработчикам написали «Я могу одолжить вам несколько лопат, если это помогает». На что разработчики ответили «Благослови, спасибо». Кто не понял, разработчики написали то, что они собираются копаться в коде. И один из людей предложил лопату, чтобы побыстрее копаться в этом коде. Совсем недавно мы получили обновление, которое мы ждали на протяжении четырех месяцев. И в этом обновлении добавили новую карту под названием Airship, также добавили новые скины и новые шляпы, но однако новых питомцев в этом обновлении не добавили. Ну и самое время показать нам каких-нибудь новых питомцев, и разработчики это сделали, но своеобразно. Ну и вот он новый питомец игра Among Us. И причем это не фан-арт И вот эту фотографию сделали сами разработчики И опубликовали у себя в твиттере И причем разработчики даже не собирались на этом останавливаться И также сделали еще несколько работ Увидев которые мы сразу поймем то что разработчики вкинулись а вот это, видимо, питомец предателя, ведь у него вместо лап чьи-то головы. Ну и на этом тоже разработчики не стали останавливаться. Представляю тебе еще одного питомца предателя. Только все его тело сделано из ног. И даже на этом разработчики не остановились. Но только следующий питомец будет уже не таким странным. Этот питомец тоже, наверняка, питомец предателя, потому что я не знаю, на чем еще могут висеть эти штаны. И я повторюсь, то, что все эти работы сделали сами разработчики и опубликовали у себя в Твиттере. Также в названии своего твиттер-аккаунта разработчики написали то, что Амонгас сошел с ума. С чем мы вообще не можем никак не согласиться, потому что разработчики делают прям что-то сегодня непонятное. Но и троллит их тоже непонятно как. Напиши в комментарии, какой питомец понравился больше всего именно тебе. Мне будет очень сильно интересно почитать. Вот такие забавные сегодня были новости. И как по мне, я считаю, то, что тебе было интересно, потому что новости были очень сильно веселыми, а это значит то, что этот ролик ты можешь смело отправить своему другу. Пускай твой друг тоже повеселится от вот таких интересных новостей. Ну а на этом все. С вами был Чайок ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока.